А зачем идти учиться, говорят? предприниматель. Вот мы на, на свете видели два состояния предпринимателя. Первое состояние предпринимателя. Я великий, я построил гениальный бизнес, мы зарабатываем много денег, да, зачем мне новые технологии? Второе состояние предпринимателя. Все пропало, гипсу снимают, клиент уходит, Дип снимают, клиент уезжает. Я убью его! Ужас, катастрофа, беда. Вот вопрос, да, благодаря или вопреки своим профессионализму, то есть тем технологиям, которые ты используешь, своим знаниям создан этот бизнес. Незнание закона ума не освобождает от ответственности, если вы делаете э, электрические цепи без учета закона ума, закон ума в этом совершенно не виноват, и рано или поздно приведет туда, куда приведет. Если человек останавливается, то рано или поздно он будет рвать на себе волосы. Самое печальное заключается в том, что когда человек начинает рвать на себе волосы, далеко не всегда для изменений, для реализации новой стратегии, для освоения новых инструментов есть время, силы и ресурсы. Потому как это очень-очень не быстро и подчас бывает очень не быстро. Я уже 40 минут здесь нахожусь и пытаюсь вам объяснить, что пока вы мне не заплатите 300 долларов, ничего не будет, мой дорогой. Да Никаких я... приватных танцев, ни... ничего не будет, понимаете? Да... В нашей профессии на слово уважаемому человеку верить нельзя. Хотя я знаю, что да, вы уважаемый бизнесмен, у вас свой бизнес, это все понятно. Да, что? да. Почему вот эти два состояния возникают? А, потому что рынок не меняется стремительно. Ну, Кроме 2008 года, когда вдруг в один момент прям чуповкой обвалилась все. Да? В большинстве случаев изменения на рынке происходят постепенно, шаг за шагом. И тут заработает так называемый эффект вареной лягушки. Что такое эффект вареной лягушки? Если вы возьмете лягушку, положите ее в холодную воду и поставите на огонь, то в большинстве случаев что произойдет с а? лягушкой? Сварится. Если положим в холодную воду. Вода. Температура воды повышается постепенно, лягушка не отслеживает это самое повышение температуры, и в какой-то момент она просто варет. Если мы бросим эту лягушку в горячую воду, то в большинстве случаев лягушка выпрыгнет из этой горячей воды, потому что есть резкий перепад. А рынок меняется постепенно. Потихонечку нарастают определенные изменения, и нарастает отрыв компании от рынка. Если компания эти изменения не внедряет, в какой-то момент разрыв становится столь значительным, что не делать уже ничего невозможно, и тогда этот разрыв необходимо закрывать и внедрять вот эти вот радикальные изменения, вырабатывать новую стратегию. Но далеко не всегда вот в этот момент у компании все еще есть ресурсы.